Терморегулятор Pulse Automatics PT20N1. Технические характеристики данного терморегулятора это пределы регулирования температуры от 0 до 75 градусов Цельсия, максимальный ток нагрузки 10 ампер, максимальная мощность 2 кВт. Основные монтажные размеры 125 на 90 на 64 мм. Длина соединительного кабеля и датчика 7 сантиметров. Температурный гистерезис от 0,1 до 30 градусов и потребляемая мощность не более 1 Вт. Итак, чтобы включить или выключить данный терморегулятор, необходимо нажать и удерживать клавишу «плюс». Выключили его. Повторное нажатие его включит. При однократном нажатии клавиши «минус» на дисплее отобразится установленная вами температура. Последующие нажатия могут ее изменить. На устройстве есть индикатор, то есть при горящем индикаторе это значит, что нагрузка подается на подключенное к терморегулятору устройство. У терморегулятора есть несколько режимов работы, рассмотрим все их по порядку. Для того, чтобы войти в меню режимов работы, необходимо нажать и удерживать клавишу «минус». Клавишами Одновременно нажатие клавиш «плюс» и «минус», подтверждение входа в меню. То есть первое меню — это меню «Корр», меню «Корректировка датчика температуры». Вы можете установить любое значение откалибровать ваш датчик по вашему усмотрению, например, минус 1 градус. Следующее меню — это меню гистерезиса. То есть это меню изменения значения между включением и выключением вашего устройства. Например, поставить 3,1 градуса между включением и выключением. Следующее меню. Меню REL. Это меню, которое позволяет включать или отключать реле нагрузки. Например, так реле включено, в таком положении реле выключено. То есть в таком режиме он не подает никакой нагрузки на подключенное устройство, а просто меряет температуру. Включим его. Следующее меню это меню лог. То есть данное меню сделано специально для защиты от случайных нажатий и защиты от детей. При включенном меню лог, любые нажатия на клавиши плюс и минус не будут не ни производить никаких действий. Чтобы разблокировать ваше устройство, необходимо нажать и удерживать клавиши плюс и минус. На дисплее появилась Unlock, то есть разблокировано. И последнее меню – это меню Load. То есть ваш терморегулятор можно настроить как на нагрев, так и на охлаждение. Ход – это нагрев кол это охлаждение где используется нагрев ну например для подключения отопительных устройств конвекторов разнообразных тенов для работы аквариумов террариумов инкубаторов меню кол то есть охлаждение используется как правило там для работы вытяжных вентиляторов итак Сегодня мы рассмотрели терморегулятор Pulse Automatics PT20N1 с максимальной нагрузкой 2 кВт и длиной кабеля с датчиком 7 см. Ссылка для покупки данного устройства будет доступна в описании под видео. Заходите на наш сайт, приобретайте данное устройство с трехлетней гарантией. Если вам понравилось видео, оставляйте комментарии, лайкайте. И спасибо за просмотр.